Всем здарова, с вами Гитра Димон 4, и сегодня у нас реакция на новую анимацию от Дофа. Эпическое возвращение дяди Страхуева. Написано исправленную версию, в скобках, видимо, что-то переделал. Я не видел оригинал. Я не видел ее предыдущую часть про Дофа, ой, про этого, про дядю Страхуева. Но... Давайте своему продолжение. Так как мы знаем, какая у него четвертая серия даже. Да, надо будет пересматривать. Так у него вся эта кривая анимация, вот, это его сойдем. фишка. Лол. А, сегодня... Флауи. Панч Куб. А также... Командиры самолета, самолет, здание аэропорта, трамвай, ты, ты причисляешь модели, которые тут участвуются, что ли, Они а не участников самих, фрактал, куб, свинка, свинка Пеппа, наверное, да? Звездочком Автор идеи Миша Музыка Эпидемик Саунд Автор сценария Погоди, это Троинг Тут один сейчас титры будут только И все, да? Вступление, весь ролик Уважаемые пассажиры, говорит командир воздушного судна. Мы совершаем посадку в аэропорту. Температура аэропорту. за бортом измеряется в градусах Цельсия. Время да уже упущено. Командиры экипажа и самолет прощаются с вами. Приятного полета. Чем вообще там улетел один? Взрыв. А Что? Ты вернулся. Да. <смех> Такое долгое вступление до да, такой коротенькой анимации. <смех> Но это явно был троллик на 1 апреля. <смех> что сказать. Даже несмотря на то, что реакция выходит гораздо позже. Ладно, если вам понравилось моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на конкурс, чтобы не пропускать видео с моим группой ВКонтакте, подписывайтесь на ДОФА и до следующего видео.